Привет. Одной из самых интересных тем для изучения лора мультсериала «Friendship is Magic», пожалуй, является эквестрийская магия. Это не какое-нибудь волшебство или чудо, не верьте официальному переводу. Чудом называют что-то непонятное, как правило происходящее внезапно, неконтролируемо, как бы само по себе. Магия представляет из себя нечто управляемое, поддающееся изучению и практическому применению. Магия считается в эквестрии серьезной наукой, точно так же, как в нашем мире физика и химия. Именно магия делает Эквестрию такой своеобразной. Существует множество книг с самыми разнообразными магическими заклинаниями для единорогов и рецептами магических зелий для всех остальных существ. В этом выпуске Эквестриологии я расскажу свое видение того, как устроена магия в Эквестрии и даже разберу некоторые заклинания. В выпуске Физика и Questry я коротко упоминал некое волшебное вещество, которым в прямом смысле наполнен воздух в Эквестрии. Это мое собственное открытие, которое все еще продолжает обрастать новыми доказательствами своего существования. Я и назвал его Эквестрине. А еще с тех пор про Эквестрини стали известны новые подробности. Итак, вот что мне удалось узнать об Эквестрине на данный момент. Во-первых, плотность квэстрине довольно высока. Я нашел этому как минимум три доказательства. Если мы рассчитаем соотношение размаха крыльев пегасов по аэродинамике для обычного земного атмосферного воздуха, можем сделать вывод, что такие крылья слишком маленькие для полета. Нужна более плотная среда, чтобы от нее можно было отталкиваться такими крыльями. При этом осенью листья с деревьев не могут опадать самостоятельно, пока целая толпа земных пони не пробежит мимо. Значит, что-то их удерживает. А вот классическая хэллоуинская забава, в которой нужно зубами вытаскивать яблоки из емкости с водой. В эквестрии она значительно сложнее, чем у нас, ведь некоторые яблоки тонут в воде и за ними приходится нырять, хотя не должны тонуть, так как у них внутри много воздуха. Однако опять же в эквестрии воздух более плотный, поэтому малейшее естественное отклонение в пропорциональном содержании воздуха в яблоках в Эквестере приводит к тому, что одни яблоки тонут, а другие нет. Во-вторых, эквестрии не обладают гидрофобными свойствами. Поэтому есть как минимум два доказательства. Пегасы вынуждены управлять погодой и изготавливать облака, чтобы создавать дождь. Вода сама не испаряется с земной поверхности и не образует облака. Влажные вещи в Эквестрии не сохнут в привычном нам понимании, вода с них просто скатывается вниз, а не испаряется этих не радиоактивен! Радиоактивность – это процесс деления атома. В процессе распада радиоактивных веществ меняется количество частиц в них – нейтронов, протонов, электронов. А ведь именно количество этих самых частиц определяет, какому химическому элементу принадлежит данный атом. У железа их одно количество, у золота – другое, ну и так далее. Те радиоактивные элементы, которые известны человечеству, образуют только свои собственные изотопы. Но что если бы можно было управлять делением ядер из? задавать любое количество частиц, чтобы получить тот химический элемент, который мы пожелаем. Это единственное логическое объяснение того, как работают заклинания, относящиеся к сложным, О них я расскажу чуть позже в этом видео. А что было бы, если бы в Эквест 3 не было и Вообще-то в сериале Friendship is Magic были показаны такие места. Например, у Ли В нем находился трон Гризлис, поглощающий весь Эквестрини в радиусе примерно пары километров от себя. Также существует аномальная зона Эверфри Forest. В ней, по рассказам очевидцев, облака движутся самостоятельно, а значит, на и вода испаряется, и дождь идет сам. Что-то мне подсказывает, что в Эверфири Фореста и довольно мало. Я бы не сказал, что там его нет совсем, ведь единороги как-то умудряются использовать свой рог по назначению. А еще там есть магические существа и растения. Думаю, в Эверфири существуют некие растения, которые способны синтезировать Эквестрини, например, позин В русской версии известны как Ядовитая шутка или Язвительный ключ. Ими питаются магические существа, например, Василиски, и тем самым поддерживаются свои магические способности. Коузи Глоу как-то пыталась удалить магию из Эквестрии, на что потребовалось бы аж 3 дня, но наши герои успели устранить Коузи Глоу и восстановить магию в полном объеме. По сюжету фильма «Новое поколения, так вообще вся Эквестрия долгое время, как минимум на протяжении нескольких десятилетий, оставалась без магии. Весь Эквестриний из воздуха был спрятан в три кристалла и выпущен обратно лишь в конце фильма. Думаю, именно поэтому единороги и поселились в Эверфри Форест, ныне Брайдлвуд или по-русски Гривландия, где получали магию из растений и тем самым умудрились пользоваться магией дольше остальных. Магия Единорогов представляет из себя специальное заклинание, которое кастуется с помощью рога и тем самым производится соответствующие манипуляции с атомами эквестрини, находящимися в воздухе. Если точнее, эквестрини сначала вдыхается единорогом, проходит через голову, где как бы модулируется нужным заклинанием, затем определенным образом выходит через рог, передавая данное заклинание Эквестринию в воздухе. Ну и наконец-то оно доходит до того объекта, к которому и применяется заклинание. Эквестрини плотно концентрируется, обволакивая магический для максимально точного считывания намерений единорога, а также заклинаемый объект для интенсивного воздействия непосредственно на него. Самое простое заклинание, которым должен владеть каждый единорог, это левитация, он же селекинез, то есть поднятие предметов в воздухе и перемещение их. Атомы эквестриния, активированные заклинанием левитации, как бы перекатывают предметы на себе, ничего сложного. Приноровившись, также можно левитировать несколько предметов одновременно, это уже становится сложнее, особенно если для этих предметов различаются формы, массы и векторы движения. Рерити помимо телекинеза также знает заклинание склеивания древесины. Технически оно тоже несложное, и Квастини на молекулярном уровне восстанавливает связи между волокнами древесины. Но почему никто кроме Рерити не знает этого заклинания? Хороший вопрос, может быть она сама его придумала и никому не рассказывала? Солнце и Луна ввязнут в эквестерине и не могут перемещаться естественным путем. Их приходится перемещать, используя гигантские усилия магии единорогов. Простые единороги не выдерживают такой нагрузки и навсегда лишаются своих магических способностей, хотя бы раз сделав это. Когда очередь дошла до Селестии, выяснилось, что она не утратила свои магические способности после поднятия солнца. Народ решил, что теперь именно она должна это делать, чтобы остановить эти ежедневные потери трудоспособного населения квестрии. Ее младшая сестра Луна, разумеется, тоже оказалась сильным рогом и ей дали задачку чуть полегче двигать Луну. Стар свирл Бородаты сделал их обеих или чтобы они были бессмертными и вечно могли управлять небесными телами. Технически это всего лишь телекинез, однако Солнце и Луна настолько тяжелые, что простой единорог не будет даже пытаться. А вы думали, почему у Селестии такой длинный рог? Он у нее натренирован ежедневным подниманием и опусканием Солнца. У луня широк немножко покороче, ведь луна не такая тяжелая, как солнышко. А как вообще пони становятся аликорными? Как я понимаю, аликорны- это искусственная раса, созданная стар Сверлом бородатым. Магия в данном случае выполняет функции генной инженерии, формируя и модифицируя такие органы, как крылья и рог, а также отключая процесс старения и возобновляя процесс роста. Получается, что аликорны- это своеобразные мутанты, генно модифицированные организмы. Передаются ли свойства аликорнов по наследству? Долгое время считалось, что аликорным нельзя родиться, им можно только стать. Очевидно, пони просто не знали, что весь генетический код, даже искусственно измененный, передается по наследству. Селестия была первым аликорным в истории. Луна аликорнизирована во вторую очередь. Затем аликорнизировали Каденс, и уже по ходу сюжетной линии сериала "Friendship is Magic" аликорнизировали Твайлы. Всего 4 четыре аликорна, из которых только Каденс дала потомство. При таком раскладе, разумеется, Фарихард будет первой, которая делала с Теперь все пони знают, что Аликорн это такая же передаваемая по наследству раса, как и любые другие. Более сложным заклинанием является трансфигурация, то есть превращение одних предметов в другие. Единорог должен детально представить себе, во что хочет превратить исходный объект, то есть сопроводить заклинание информацией о целевом объекте. Если заклинание не сопровождается достаточно детальным образом целевого объекта, заклинание не сработает. В данном заклинании как раз используются радиоактивные свойства квистрини. Атомы одних веществ превращаются в атомы других веществ, формируясь при этом в нужные молекулярные структуры и выстраиваясь в требуемый объект в любой комбинации. Заклинание телепортации схоже с заклинанием трансфигурации. Оригинал объекта моментально распадается на атомы к не в исходной позиции, после чего его копия мгновенно формируется по месту назначения. Так что да, твайка самоуничтожается и самокопируется каждый раз, когда кастует заклинание телепортации. Наверное, поэтому она была так напугана, когда телепортировалась первый раз. Это относится к магии единорогов, но не относится к магии хаоса Дискорда. Единороги используют для телепортации радиоактивные свойства эквестриния, уничтожая объекты в одном месте и материализуя его в другом. Дискорд же умеет проникать сквозь пространство, только ему одному известным способом, это даже выглядит и звучит по-другому. Существуют боевые заклинания для атаки и защиты. Для атаки, как бы это ни казалось банальным, единороги стреляют лазером. Ну, почти лазером. с одной лишь разница, что вместо фотонов используется квестриний. Это несложно технически, но очень тяжело физически, поэтому только сильные единороги с хорошо натренированным рогом могут кастовать заклинание атаки. Для защиты же выстраивается силовое поле. Пока кастуется заклинание щит, квестриний плотно держатся в виде своеобразной оболочки, физически экранируя защищаемый объект от всего, что происходит по ту сторону, препятствуя проникновению кого-либо или чего-либо и отсекая вы заклинания направленные в сторону щита? Если в нашем мире почти все работает от электричества, в эквестре времен G4 почти вся сложная техника рассчитана на магию единорогов. В некоторых случаях электричество необходимо даже в квестре, и там оно добывается из той же магии единорогов. К сожалению, детальных принципиальных тем в сериале Friendship из Magic не увидеть. Поэтому нельзя точно сказать, как именно магия единорогов превращается в электричество. Делается ли это на молекулярном уровне? не с использованием радиоактивности и эквестрини, или внутри стоят банальные динамо-машины, которые приводятся в действие телекинезом и генерируют электричество через магнитное поле, как в нашем мире. Вполне возможно, что существует машина с генерацией электричества обоими способами. Первый предназначен для особо продвинутых единорогов и имеет более высокий КПД. Второй для любых единорогов, но с меньшим КПД. Использование электрической энергии в эквестрии времен G4 не очень распространено. для движения. В том числе механизмов. Достаточно телекинеза, которым владеют все единороги. Для освещения в большинстве случаев используют огонь в виде свечей и факелов, а также лампа со светлячками вместо керосина. Также единороги могут просто вызывать свечение своего рога, освещая все пространство вокруг себя. Единорогу можно заблокировать магию, надев на его рог что-нибудь плотное, либо облепив его чем-нибудь твердым. В таком случае единорог не сможет обволакивать свой рог концентрированным и Эквестрини ему нечем будет кастовать заклинание. Сломанный рог, как у Tempest Shadow, работать не будет, так как не сможет концентрировать Эквестрини вокруг себя должным образом и модулировать его заклинание. Любое заклинание окажется лишь практически бесполезной вспышкой. Эквестрини содержатся не только в воздухе, но и в растениях и некоторых других объектах. Их можно использовать для приготовления волшебных зельев, тем самым давая возможность пользоваться магией, схожей с магией единорогов всем существам, включая земных пони. И без того сильные земные пони испокон веков закаленные с тяжелым физическим трудом, становятся еще сильнее, вдыхая эквестрини, действующая на них словно энергетик. При внезапном исчезновении эквестрини в воздухе земные пони некоторое время могут ощущать не бывалую слабость но затем их силы постепенно возвращаются по сериалу нам известно что магия пегасов это их способность летать и ходить по облакам Первое, я уже объяснял, пегасы могут отталкиваться крыльями от воздуха только когда он достаточно плотный для этого, так как содержит эквестриний. Второе, на самом деле, работать не совсем так, как рассказывают сами пони, чтобы не проваливаться под облака, нужно обязательно быть пегасом. На самом деле, быть пегасом вовсе не обязательно, чтобы твердо стоять на облаках. Вот Грифон стоит на облаке в Клаусдейле. Вот Аликорн прячется в облаке над Клаусдейлом. А вот всякие разные штуковины, которые также стоят на облаках и не проваливаются. Вот Спайк идет по взлетно-посадочной полосе и проваливается только дойдя до обочины. Но ведь взлетно-посадочная полоса наверняка тоже уложена на облаках и как-то на них держится, удерживая другие объекты, в том числе живых существ, летающих и не совсем на себе. А вот Twilight, которая только что могла прятаться в облаке, но медленно провалилась под облако, когда Старлайт заточил ее в какой-то кристалл. Все перечисленное не было заряжено специальными заклинаниями для ходьбы или стояния на облаках. А вот главная шестерка при первом посещении Клаудзайла и ученики школы дружбы на экскурсии были под действием такого заклинания. Но так в чем же секрет? Почему одним приходится и кастовать заклинания, чтобы ходить по облакам, а другим нет? Что на самом деле нужно для того, чтобы ходить по облакам? Внимательно изучив данное явление, я выяснил следующее. Дело не в том, кто ты, а в том, какие облака под тобой. Облака в Эквестрии, как правило, искусственные. Клаудзел производит разные облака для разных целей. Грозовые, дождевые, декоративные и строительные. У облаков разного типа разная плотность, определяемая соотношением воды и эквестрии в них. Если удаление магии означает удаление не значит проваливаться сквозь облака будут все, а не только те, кто держится на облаках с помощью заклинаний. Разумеется, наивысшая плотность у строительных облаков, их не пробьешь даже сильным ударом, такие облака скорее покалечат тебя, чем разобьются сами. Декоративные облака более рыхлые, их можно разбить или пробить сильным ударом, но по некоторым из них можно ходить, если наступать мягко. С дождевыми облаками нужно проявлять осторожность. Если мы не хотим, чтобы они испортились и пролились дождем, обращаться с ними следует нежно. Если нужно устроить дождь, надо мягко и грациозно попрыгать на них, иначе пробьешь и провалишься. Грозовые облака содержат еще больше воды, чем дождевые, а еще они заряжены молниями, поэтому и обращаются с ними предельно осторожно. Да, способность полета тоже имеет значение, но вовсе не решающее. Те, кто с младенчества летают, способны неосознанно определять плотность облаков и наступать только на те, которые способны их выдерживать. Высказывание «если ты не пегас, то ты провалишься сквозь облака» — это скорее предосторожность, чем закон природы. Если ты не электрик, то электроустановка на полтора киловольта тебя бьет. Как бы не обязательно, но опасность настолько высока, что лучше даже и не пробовать. Хождение по облакам в Эквестрии — это на самом деле навык, которому можно научиться, даже если тебе и от природы не дано летать. А вот как работает заклинание, позволяющее всем существам ходить по облакам, по-видимому, предполагается, любые облака, даже самые рыхлые, я так и не разобрался. Возможно, оно устанавливает дополнительное силовое поле, позволяющее держаться на облаках даже с самым малым содержанием эквастрения. Отдельно следует упомянуть такое интересное заклинание как Фута, дающее любой кобылке половые органы жеребца. Хоть оно и не было показано в сериале по понятным причинам, однако уже давно стало неотъемлемой частью Фанона. Большинство броняш воспринимает его как исключительно пошлую магию для особо извращенных любовных утех. Хотя на мой взгляд, в условиях катастрофической нехватки жеребцов в некоторых локациях, придумали его вовсе не от хорошей жизни, а от угрозы вымирания вида. Как я понимаю, существует две вариации заклинаний фута с полным и частичным преобразованием половых органов. Первый вариант целиком трансформирует родные женские половые органы в мужские с полным функционалом, включая возможности плодотворения. Второй вариант просто добавляет пенис, не затрагивая родные половые органы и не включая возможности оплодотворения. Оно доступно обоими способами, как в виде магии единорогов, так и в виде магических зельев. Скорее всего то, что изначально было жизненно необходимым для продолжения рода чтобы даже такие однополые пары как Лира и бон, -бон смогли растить своего собственного же ребенка, впоследствии получила стерильную модификацию уже забавой ради. Отмечу, что заклинание Флота не имеет никаких официальных подтверждений даже косвенных в сериале Friendship из Magic, хотя и кажется весьма правдоподобным и возможным с демографической точки зрения. Итак, это, пожалуй, все, что мне известно об квестриске магии на данный момент. Ах да, еще кое-что. Шанс найти источника эквестрисии в реальном мире становится на 20% выше, если подписаться на наш канал и включить уведомления. Ставь лайк, чтобы направить больше магии рекомендаций YouTube на это видео. Также не забудь заклинуть в наш паблик ВКонтакте, вдруг там появилось что-то интересное. До связи!